Что значит любить и быть любимой как полюбить и стать любимым почему для многих женщин полюбить и стать любимой это только мечта может действительно так трудно но сначала обратимся к банальной психологии, а точнее умение понимать ситуацию для того чтобы привлечь подходящего мужчину в свою жизнь влюбить его в себя успешно выйти за него замуж а потом жить с ним долго и счастливо а также любить и быть любимой. Необходимо в первую очередь, и во вторую, и в третью, и со совсем последующую очередь разобраться просто психологии мужчин. Тех, кого любить, и тех, кто будет любить женщин. Давайте послушайте это видео, которое я разделил на две части. Первая часть, о психологии мужчин, для чего мне надо разбираться. А вторая часть, что значит полюбить и быть любимой. Переходим к психологии мужчин. Будете хоть маломальски понимать мужчину и что ему от вас нужно, и вы окажетесь вне конкуренции. Ведь так много женщин, которые по-настоящему понимают мужчин. Много девушек и женщин, которые умеют заинтересовать мужчину на короткое время. Недаром они прошли курсы попсовых авторов. Но вот дальше отношения развивать не умеют. Есть много девушек и женщин, очень, которым очень легко Соблазнить мужчину, пользуясь советами непонятных блогеров и разных экспертов. Но вот удержать его возле себя, чтобы он приходил снова и снова. И не просто приходил, а ухаживал, слышите, ухаживал. Дарил подарки, сделал предложение руки и сердца, не живя в ненебраке. Не получается так. Есть такие женщины, которые умеют быть лучшим другом для мужчины. Вот перевести отношения с мужчиной, на любовные, у них не получается. И совсем немного девушек и женщин, которые умеют привлечь мужчину и удержать его возле себя длительное время. И влюбить его на себя на всю жизнь, и удать, удачно выйти замуж, и жить долго и счастливо. Вот такие женщины понимают прекрасно, и они разбираются в мужской психологии. Они понимают, как нужно себя вести, чтобы мужчина проявил к ним интерес. Понимают, как нужно себя вести, чтобы мужчины ухаживали, приглашали на свидания, добивали встречи. Дарили подарки, что удивляли, смешили и становили настоящими героями. Такие женщины понимают, как влюбить в себя мужчину и вызвать у него постоянный интерес. Такие женщины просто-напросто просто, просто -напросто понимают, что мужчины они другие. и Разговаривать с ними вести, э, и вести себя с ними нужно совсем не так, как с женщинами. Часть из них на интуитивном уровне а часть после прочтения специальной литературы или прохождения каких-то тренингов, поняли мужскую психологию и усвоили ряд успешных стратегий поведения, которые и дают прекрасные результаты. И для того, чтобы эти стратегии поведения освоили в первую очередь, необходимо разобраться в мужской психологии, в мужском мировосприятии, и в том, как они мыслят, что им нравится, что для них важно, и что они хотят видеть от своей единственной а, женщины. Поймете психологию мужчин, поймете и то, как нужно себя вести, и что необходимо делать, чтобы привлечь, заинтересовать, влюбить себя, и выйти замуж за того мужчину, который будет вам достойной парой на протяжении многих лет. И психология же мужчин очень проста. Есть, конечно, и среди мужчин, типа же странного, странного поведения, который не подается логическому объяснению. Но мы будем говорить о мужчине среднем, о мужчине нормальном и предсказуемом. А такой мужчина, он совершенно простой и понятный, в отличие от женщин. Мужчина нормальный, никогда не говорит намеками. Если ему что-то нужно или не нужно, если он хочет и что-то не хочет, он всегда это скажет. Если мужчина что-то сердит и раздражает, он никогда не сможет притвориться, что все нормально. А если попытается что-то скрыть, то это будет видно настолько, что любая женщина сразу его раскусит. Мужчина нормально любит покорять свою женщину и совершать ради нее любимые подвиги, срывать ее любимые цветы на городской клубе, воровать, купить поздно ночью ее любимые конфетки, те, кто продаются, которые продаются в конце города, организовать незабываемое путешествие где-нибудь там в горах, а потом этим подвиги хвастаться всем и видеть глаза восхищения того, ради которой он делал. Так почему у некоторых женщин не получается создать долгосрочные отношения с мужчинами, а только остановиться на краткосрочных. Что происходит с ними? На мой взгляд, у них нет мотива для построения отношений. Их спросишь, какой у вас мотив для создания отношений? Знаете, что большинство любит говорить? Я хочу любить и быть любимой. Перевести на человеческий язык это выражение – я мечтаю полюбить и быть любимой, так как я никогда не умела любить и не знала, что значит быть любимой. Многие девушки скажут про себя, что за бред, я-то дальше не могу это слушать, его Маркелова. Знаете почему? Потому что у нас в обществе как-то принято называть любовью все потребительство, бартер услуг, деньги приготовленный ужин, секс по расписанию, эмоциональные горки, страдания, драма, побои, оскорбления, игнорирование потребностей и зависимость, и созависимость, желание подавить, чтобы самоутвердиться и подмять другого человека для реализации своих потребностей. А если нет, наказать, осудить, обидеться, раскритиковать, разочароваться и обесценить человека. Но когда женщина говорит «полюбить и быть любимой», она не имеет в виду ничего конкретного. Так просто. А что именно конкретно здесь имеется в виду, сказать трудно. Ведь в лучшем случае можно услышать от женщины, мечтающей полюбить, что она мечтает о муже и о детях, которые родит от мужа. И в доме в они будут жить все вместе. О каких детях? О каком муже? О каком доме? Как жить вместе? Ничего конкретного. Абстрактный какой то муж? И дети такие же абстрактные. Маленький и забавный. Все. Как жить вместе будем? А кто его в принципе знает? Да, как-нибудь будем абстрактно жить. Абстрактно жить и будем. Будем абстрактно работать. Будем спать вместе абстрактно. Ну так, как-нибудь. Есть абстрактно. Будем вместе тоже, ужинать или обедать. Ну вот в результате получаем абсолютную абстракцию. И о чем мечтали, то и получили. И жаловаться не надо ни на что и ни, ни на кого. Он мечтал о чем-то, не пойми о чем. О чем-то воздушном, нежном, стройном и ласковом. А она ушла на, намного дальше. В ее представлении все это носило характер еще более туманный, не выходящий за пределы того, чтобы освободиться, например, от родительской опеки. Реализовать свои девичьи фантазии. А что касается детей, то здесь... Блин, все покрыто сплошным туманом. Никакого точного представления нет. И даже абстракцией назвать это очень трудно. Потому как абстрактное мышление – это хоть какое-то мышление. И в всяком случае оно заставляет понять, что придется иметь дело с живым существом, а не с плюшевым мишкой, который при случае, когда надоест, можно и забыть. И вот самое страшное о том, что все наши мечты сбываются – в том числе и абстрактный. И вот когда абстрактный мечтатель получает то, о чем он мечтал, в его жизни приходят большие проблемы. Вы спрашиваете, откуда проблемы? Проблемы оттуда. Мечтаем-то мы об абстрактном. Мы абстрактно мечтаем любить и быть любимыми. А получаем конкретных людей со всеми своими проблемами. Но когда мы мечтали любить и быть любимыми, мы не мечтали что любить придется того, у кого-то есть какие-то проблемы. Мы готовы к этим проблемам? Не всегда. Чаще всего нет. Вы знаете, чем отличается абстрактное и конкретное понимание одного и того же? Нет? Не знаете? Ну, в таком случае знаете, что причина большинства ваших проблем именно в этом. Конкретное отличается от абстрактного тем, что конкретное раскрывает суть вещи, А абстрактное эту суть скрывает. И когда вы к чему-нибудь подходите конкретно, это говорит о том, что вы понимаете, с чем вы имеете дело. И когда вы получаете то, что понимаете. Вас это не пугает. В жизни большинство все происходит иначе. Все эти абстрактные мечты, осуществляясь, приводят людей к замешательству. Люди не понимают, что с этим делать. Людей помыслить не могли, что-то, о чем-то они мечтали. Выглядит именно вот так, вот таким вот образом, и требует от них гораздо больше того, что они могут дать. Оказывается, что реализованная мечта всегда привлекает какие-то претензии к тому, для кого она осуществилась. Порой эти претензии очень большие. Порой эти претензии настолько весомые, настолько велики, что в принципе не могут быть удовлетворены вообще. Особенно это случается тогда, когда речь идет о живых людях. Ведь мечтая полюбить и быть любимой, женщина получает конкретного мужчину со своими конкретными проблемами. И мужчина получает конкретную женщину с ее конкретными проблемами. Что уже говорить о детях? Это самое опасное для человека. Это абстрактно мечтать о детях. Дети, когда они уже не мечта, а когда они встали реальностью, предъявляют самые большие претензии тем, чья фантазия породила их на свет. И будучи на месте вот этих мечтателей, я бы поосторожно мечтал бы о детях, во всяком случае постарался бы как-то конкретнее понять, с чем придется иметь дело в будущем, и мечта в реальности отличается конкретностью, в реальности может быть больше конкретности, реальность это одна сплошная конкретность, а вы не знали? Ну так знайте. И знайте еще, что ваши мечты абсолютно все, без исключения, сбудутся. Вот только что вы будете делать с вашей мечтой, когда она станет реальностью. Может так статься, что мечта ваша, ставшая реальностью, может и убить вас. Например, очень многие мечтают о богатстве, думаю конкретно, что именно их ожидает после того, как они станут богатыми, и как результат – когда мечта осуществляется, и богатство начинает предъявлять свои претензии. Человек хватается за голову, понимает, что у него хотят больше того, чем он получил. А вот мечтая о славе и получая ее, человек даже не успевает насладиться ею, как слава предъявляет свои векселя. И ей абсолютно наплевать. Чуть слова другое не сказал, безразлично, чтобы вы не знали, что за нее, за славу вашу так дорого придется платить и решать такие глобальные проблемы. Но самое тяжелое разочарование ожидает тех, кто стремится к власти, кто мечтал о власти, не понимая, что конкретно власть себя представляет, какие проблемы приносят с собой в жизнь человека. Мечтайте, с мечтами проблем нет. Проблемы начинают только тогда, когда ваши мечты становятся реальностью, а каждая ваша мечта станет реальностью. И вот уже реальность имеет множество проблем. И за эти проблемы надо будет платить. Хотите узнать сколько? Точно вы не узнаете цены. Поэтому будьте готовы к тому, что ваша мечта, когда осуществится, может забрать у вас все. Вы готовы к этому? Полезно будет вам, прежде чем мечтать, задуматься о том, насколько вы готовы к тому, чтобы ваша мечта стала реальностью. Ведь каждая ваша мечта скрывает множество проблем до той поры, пока она не станет реальностью. С вами был Гарри Маркелов, который учит женщин, становиться счастливее, хорошо понимать себя, конкретные цели понимать, чтобы знать все, что касается того, что нужно для их жизни. И, естественно, понимать мир мужчин. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь им с тем, кто вам очень дорог. Так как я поделился с вами своими мыслями.